Привет всем! С вами Екатерина Колопенко, И сегодня мы будем разбирать тему «Это целевая аудитория». Не просто что и как, да, а именно как же заработать с целевой аудиторией, как ее найти и как с ней работать. Я хотела бы дать вам несколько советов. Во-первых, если вы новичок, как вам выбрать свою целевую аудиторию? Вот я бы посоветовала бы вам первую свою целевую аудиторию определить как раз э, из того, кто вы сам, да? то есть постарайтесь понять, к какой вы целевой аудитории относитесь, распишите, кто вы, что вы, сколько вам лет, чем вы занимаетесь, какие у вас проблемы, куда вы ходите, э, что вы любите, да, вот это вот все. распишите, пожалуйста, и определите свою целевую аудиторию. И начните первую свою целевую аудиторию обрабатывать именно э, ту, к которой сами вы относитесь. Это... Действительно, очень классный совет, потому что многие люди хватаются за разные целевые аудитории, которые они даже, в общем-то, не знают. И им приходится перерабатывать очень много информации, чтобы понять, что это за люди, кто это, вернее, за люди, да? чем они дышат, куда они ходят, как они развиваются, что они э, смотрят и так далее. То есть э, первый совет – берите свою первую, самую первую целевую аудиторию ту, к которой вы относитесь сами. Дальше, если все-таки вы выбираете другую целевую аудиторию, то должны реально понимать, каким образом мы выбираем. Вот мы выбрали, да, например, мамочка в декрете имеет двое детей замужем, семья, все прекрасно, замечательно. Вот это целевая аудитория наша, да. И мы понимаем, что это вот на вашей да, территории таких людей тысячи. А если зайти в просторы интернета, это миллионы, просто миллионы, и каждый человек разный. Вы же понимаете, что это не один человек, он не может одинаково мыслить, да? То есть люди абсолютно разные. В результате чего каждый будет реагировать совершенно по-разному на разную информацию. Тогда что же? Для чего тогда мы определяем эту целевую аудиторию? В любой целевой аудитории есть скажем так, связка, да, которая их объединяет. Ну, первое, это их проблемы. Второе, то, что они примерно все ходят в одно и то же в одинаковые примерно места отдыхать, например, да, если это мамашка, да, с ребятишечками, да, то естественно она ходит гулять куда в парки, в развлекательные центры, да, с ребятишками, в различные какие-то карусели, в песочниц и так далее. То есть это реально понятно. То есть можно определить несколько мест, куда ходят данная целевая аудитория. Дальше. Какие у нее проблемы у этой целевой аудитории, да? Чем они дышат, чем они живут, чем, что они смотрят. Вот это все нужно определить вам обязательно. Иначе вы не сможете создавать информацию для своей аудитории. Поэтому, где это все найти? А существует множество форумов, существует множество групп в социальных сетях, множество сообществ, да, которые дают вам возможность почитать, поизучать, чем дышит вот данная целевая аудитория. То есть вступайте в сообщество, заходите просто в интернет и вступайте в различные группы, я не знаю, там, клубы, да, и общайтесь, общайтесь с людьми и узнавайте, как же действует ваша целевая аудитория, что, что они обсуждают, какие у них проблемы, как они их решают, эти проблемы, да, вот тогда, когда вы все вот это вот сведете в одну кучу, вы сможете понять, чем вы конкретно сможете помочь данной целевой аудитории. А значит, чем вы конкретно... Какие, да, какую информацию вы можете давать дан, данной целевой аудитории для того, чтобы она к вам пришла, чтобы она поняла, что да, действительно, вы можете помочь им. Ну вот на этом все, это видео очень короткое, то есть нужно сразу определить, да, кто это, во-вторых, чем дышат, чем живут, и в-третьих, чем вы можете помочь данной целевой аудитории. Как только все эти три проблемы будут решены, вы можете браться за следующую целевую аудиторию и начинать обрабатывать ее. Всем большой удачи. Спасибо за внимание. Жду вас в своей команде. До новых встреч. Пока-пока.